Истребитель Су-30 превзошел своего американского конкурента F-15 и пользуется экспортной популярностью, несмотря на угрозу санкций со стороны Вашингтона. Путь успеха российского боевого самолета проследили обозреватели американского журнала Military Watch. С середины 1990-х годов российских двухмоторный истребитель Су-30 демонстрирует высокую востребованность по всему миру, пишут авторы публикации. Этот военный самолет используют страны на четырех континентах, указывают американские аналитики. Обозреватели Military Watch напоминают, современный Су-30 разработан на платформе советского Су-27, который был создан для того, чтобы служить перехватчиком дальнего действия. Однако его преемнику Су-30 отводились другие роли, и именно это привлекло к нему большой интерес со стороны иностранных клиентов. Он привлекателен для многих государств как многоцелевой истребитель, обладающий очень высокой выносливостью, поясняют эксперты из США. Новые, более совершенные датчики и средства радиоэлектронной борьбы позволяют Су-30 эффективно выполнять задачи воздух-земля, а также атаковать вражеские суда с помощью противокорабельного оружия. При этом российский истребитель сохраняет высокие летные характеристики, присущие базовой платформе Су-27. Использование двигателей с вектором тяги делают Су-30 одним из самых маневренных самолетов в мире, безусловное лидерство в этой сфере российские истребители сохраняли вплоть до появления американских самолетов пятого поколения F-22 Raptor, уточняют обозреватели американского военного журнала. Главный конкурент Су-30, американский F-15 Eagle, «Орел», сохранил сопоставимые с российским истребителем характеристики. Однако ему не хватало маневренности. Кроме того, он уступал Су-30 по объему полезной боевой нагрузки. Немаловажно, что стоимость российского истребителя вдвое меньше, чем у аналога из США. К тому же Москва готова заключать сделки с любым покупателем, в то время как Вашингтон склонен блокировать продажу оружия и техники в государство в случае определенных политических мотивов. Все это вынуждает страны, некогда эксплуатирующие американские самолеты, отказываться от американских истребителей в пользу российских. В качестве примера обозреватели Military Watch приводят Египет и Индонезию. Высококлассный истребитель поколения 4+, который стоит намного дешевле американского аналога, стал очень популярным самолетом, констатируют аналитики из США. Ряд улучшений, связанных с возможностью нанесения точных ударов и противокорабельной обороны, сделали Су-30 еще более универсальной машиной и усилили его привлекательность в глазах иностранных покупателей. Кроме того, Россия предлагает разные версии истребителя, в соответствии с потребностями и различными бюджетными возможностями стран-клиентов. В этом смысле американский «Орел» также значительно проигрывает своему российскому конкуренту. В ходе модернизации стоимость F-15 значительно возросла. Он стал самым дорогим американским истребителем, доступным для экспорта, подчеркивают американские аналитики. Учитывая, что боеприпасы, используемые американскими «орлами», значительно дороже российских аналогов, итоговая стоимость новейших F-15 превосходит даже истребители пятого поколения, в том числе Су-57. Таким образом, российский истребитель поколения 4 плюс Су-30 благодаря сочетанию продвинутых характеристик и доступной цены, будет продолжать пользоваться высоким спросом на мировом рынке. Этому не помешает давление со стороны США и угроза применения санкций в рамках американского закона КАЦА, резюмируют авторы статьи. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.